Так, ну что, продолжим. У нас, как всегда, опять села батарейка. Это значит, говорит о том, что пора я чистый, Ты Заметил я как бы как будто в тени, да, смотри. Потому что ты в тени, да? Типа надо к Нет, потому что ты не в тени, а потому что, во-первых, у тебя одежда темная. А, да, все отлично. Во-вторых, я сижу сзади меня светлая лампа. А, я понял, да. Вот и я сам по себе светлый человек. Добро пожаловать в царь свой тьмы. Царь да, Да. Так и... да. что надо все время то чтобы один кто-то белый был, другой темный. Да, да, да, да, да. Еще тебе надо свои перст одеть, эти всякие, да. Да, помнишь этого Царского... черного императора из звездных войн? Дарт Вейдер, да? Не, который а, такой. А, это твой как его. С, с, с таким лицом, таким бугроватым черным. Так. Так, ну, главное заводы. не молчать, а то смотреть на, молча на молчащих людей, это скучно и неинтересно. Так, ну слушай, это, значит, мы закончили на том, что про сон мы поговорили, правильно? Про да. сон. Мы договорились, что транс это сон и гипноз в принципе, сон. Введение в состояние сна, все вокруг этого крутится по факту. И, ну, то, что, и внушение, это как бы инструменты введения э, человека в сон, вот, через внушение все. Слушай, а не знаешь, что сегодня, кстати, да. я не знаю, стоит об этом говорить или не стоит. Ты покакал? Да что ж такое? Я, не я а... даже не знаю, как после этих слов говорить о чем-то серьезно. Слушай, ну о чем-то можно не можешь Нет, ну, не получается, говорить? Получается, ты реально вирусишь. Жестко, Прям можно хэш так написать, ты покакал? Ну, интересно, там сейчас будет про говно. Как у меня сын будет маленький смотреть все, что тему говна у меня был период, все просто. Вот, все, что, по -познавание, да по познава Познай себя называется. Мы что же, знаешь, это э, но же не дети, nostrum, знаешь, это. Слушай, между прочим, я тебе скажу, что познание себя, самопонимание своей задачи и миссии, как бы, в программе, это одно из самых важных, как бы. Э, когда то задача. коррелирует с говном. Ну, как бы не Вот, понял. пожалуйста, а. Из говна в люди, понимаешь, называется. А, вот вот она, четко, вот мысль-то глубокая <с была. Извини, я перебил, правда? Ты говоришь, я не знаю, можно ли такое, На ну, там такого просто? Я решил просто скахнуть, потому что... Нет. Ну, ты как скахнул, ладно бы она была, знаешь, как-то... Это, это как анекдот. А вы голово-жопу на ижа садились? Ты такой... не а что... Да, я и так разговор поделюсь. Ну, ну, да, вот, да. ну так что там, что там в вот итоге-то? Мне же сказали, что после вот этой прошлой инициации, которая была на прошлом сеансе, я могу определенные эти самые... А, ты про это? Не, про, запускай, про, запускай, про ЦРУ процесс, не процесс, надо. процесс восстановления определенного. Про ЦРУ не надо говорить. Нет, ЦРУ ну, не, про не одобрен. Процесс про. Леч... Про лечения от серьезной болезни? Ну, я думаю, да, это не как бы. Это, да? Слушай, Это, получается, как сам реклама, мне интересно. Да нет, ну мы же как бы не, не из Крифосовского, пусть они лечат, ну ничего, мы мы и так нет, просто. Хорошо, мне дали навыки в допуске э, отличить людей от серьезных вещей. Слушай, там же сказали, что что дали, тебе ничего не надо, ты ничего сам не лечишь. Нет, ну как дали нет. допуски для того, чтобы я могу проводить энергии, которая позволяет лечить. Ну, когда надо будет, болезни. тогда ты тогда и проведешь. Тебя когда надо вызовут к доске, ты не переживай. Думаешь? я, ну, думаю, я, думаю. Нет, я не буду этим как бы афишировать, а то правда. Есть же сколько истории. Там, приходят люди лечиться там, с серьезными заболеваниями, там, к всяким гадал, кому вас вылечим, они в итоге все на погости. А, так такие есть, да. И все. А потом оказывается это самое. Бородственники, а кто остались, чтобы людей обманывали. Тогда лечение прошло. Не, у меня, честно, есть это желание таким людям помочь и поп ну, попытаться помочь. Бесплатно, абсолютно без. Оплату. Слушай, главное еще это защитный корпус на землю Не забудь поставить экран на землю, чтобы Зачем? инопланетяне не напали. Ну, чтобы помочь. Зачем? Нет, ну, серьезно, это вещи такие. Меня они всегда волновали. Есть же куча вариантов, как можно увлечь людей. Не знаю, да. Мне кажется, желание кому-то помочь, это это это, это да, нормальное нет. желание, но просто помогать всем подряд тоже ненормально, мне кажется. Мне это кажется, говори перегиба. Ну, типа да. Вот я про это и говорю, да, что знаешь, типа отголоски это типа знаешь анекдот. Привет, это моя мама, папа, и это мое эго. Там знаешь, такой чертяк стоит огромный. Я такого не знаю. я тебе покажу. Ты не против себя сложить еще одну конфетку? что, Ну, как главное конфета не против, чтобы ее съели, а так все. не против. О, знаешь, что еще нам выдали? Да. Салфетку. Влажная свежая салфетка. Поскольку. Может пригодится. Вот смотри. Да, отлично. Типа того, Я бы сказал, что тебя Этот Картинка у нас будет в этом эфире. Но поскольку мы не обрабатываем видео, ничего не добавляем. А у нас чистый экспромт. Ну, сами найдете. Ты сказал, да, как искать, по какому хэштегу, и это да. моё. Да. Хэш, хэш. Как? Так, мы закончили на чем? На том, что про сон мы сказали, про пронисон мы не сказали. Так, следующее понятие в студию. А, комфорт, я сказал, ладно, комфорт неинтересно. Система нет. Не, давай те понятия, которые соотносятся с нашей деятельностью, тем, чем мы занимаемся. А когда мы этот самый, как его, какие-то вещи обсуждаем, давай шкаф обсуждать, понятие шкаф. Код! Код. Кода чего? Ключ. Код, код чего угодно, код домофона. Ну, что такое код? Закодировано. М? Блок информации. Ну, содержащий ну, какой-то смысл. Блок информации? Информационный блок, да. Блок это и заблокировать тоже, правильно? Нет, блок это просто объект информационный. Давай так назовем. Информационный объект. А что, что, это такое? Объект? что такое объект? Информационный. Да. Вот это как все... начал. Так, а я в этом режиме-то и, в принципе, и предлагаю работать-то. Не то, что ты такой зашёл, это в троллейбус, тебе говорят, предъявите билет. А что такое билет? Я, конечно, про это не говорю там. Очень похоже на это. Не нет, нет, ну как бы нет. Слушай, нет, это просто я тебе назвал те слова, которые вот, смотри, вот, видишь. 30 вопросов по чемучке. Ну, типа... Астрального по чемучке. Кстати, вот твой, вот твой вопрос по поводу ч... этого ченнелинга. Канал. Что за канал? Что куда? канал? куда канал вот понимаешь канал отсюда канал да да понимаешь канале <свят> да ну то есть э... <свят> не я конечно <свят> <свят> ну вот правда вот, что такое код да давайте слово русское предложите русское код, слово код код, код да Винчи код в мешке да код <свят> да Винчи да ну да. Да. Да. Да. Да. да нет, ну, нет ну, мне кажется код то да? -да. все понятно ну что Ну, а что тебе понятно я говорю, информационный набор информации. Информационный блок, да? Информационный код. блок. Блок информации. Блок информации, ну. Разве бывает код с пустым значением, не приводящий ни к чему, понятно? Это уже, мне кажется, ну, не, не бывает таких ходов, есть коды любые. То есть бывает... Вот ты пишешь, допустим, прогу, да? И там у тебя идет блок, да? Ну, блок информации, да? Но ну. там же идет как бы схема, которая имеет определенный алгоритм. Правильно? С выходом. Ну, на входе, нет. на выходе, правильно? Не обязательно, можешь просто... То есть, кода может любая, любой кусок недописанного кода называться кодом, да? Все является кодом. Все, да. что закодировано. А закодировано, значит, перенесенный смысл, да. правильно? Смысл ты перенес смысл основной, перенес куда-то. Набор, То набор, закодировано... кодов, набор кодов <coughs> да. может, кстати, запускать какие-то программы. То есть, код это, в принципе, э -э скрытый смысл, по большому счету, правильно? Элемент, являющийся переносным смыслом, правильно? Ну потому что смотри, ты же пишешь, допустим, include, подключаешь в библиотеку, у тебя же на экране что-то другое появляется, правильно? У тебя появляется кнопка, например, да? Ну. Как в C++. Там же на экране не видно весь код, правильно? То есть код, во-первых, это скрытое что-то, во-вторых, что-то с переносным смыслом. То, что переносит смысл. Кстати, прикольная тема. Что? Код. Режим почемучки? Нет. Ну ты аналогию прикольно дал, То есть когда, например, вам какие-то коды спускают, они что, получается, какие-то библиотеки нам дают? А, ты уже начал мыслить по-своему этому самому, да? Нет, ну как? Набор, как информационный вас... пакет. Информационный пакет ну. держит набор инструкций для применения, да? То есть ты эти инструкции загружаешь, начинаешь им пользоваться, у тебя какие-то способности должны открыться. Вот как считывать этот эту информацию? Вот у тебя есть устройство? Можешь, в кноп... руки. Можешь кнопку запрограммировать. У тебя есть руки, да? Кто-то ну. через руки же считывает информацию. Чтобы заработало это устройство, тебе нужно загрузить, загрузить программу, инициализировать ее, запустить и все, и после этого ты раз и лечишь, считываешь. Я уже начал вспоминать, что скоро программа это передача для детей с легким паром в 22 часа. Какой ночью? волшебство? Нет, ты просто так наука сказал, да еще сколько? Ну, еще 10 минут мы поговорим, я думаю. Да, не, не, я это самое, я решил просто это. давай просто так, Ты просто так очень, как бы прям прям грубо начал говорить. Хорошо. По поводу кода. Ну. Что я прям уже загрузился в библиотеке, инструкции, там, что-то, руки. Не, ну, хорошо, код. Ну, код же разный есть. Может, информационная единица, код. Информационные единицы, которые садят, части это больше информационного... Давай так, какой может быть код? Код может быть от домофон 123ZX, правильно, ну, к примеру? Ну да, это вход куда-то. Первое, да, это как бы для входа код. Ну. Так, потом, второе кодом может быть что угодно, 1.0, 0.1, 1.1, потому что, в принципе, даже любой кусок кода из C++, он, он в принципе, тоже в, как бы в, своей, в своей базе, это набор единиц и нулей, правильно? Ну, допустим. Для чего используют код? В программировании ну, это, просто, это как бы язык Для того, чтобы переносить какой-то текст э, Смысл куда-то, доносить смысл Через машину По факту, вот я, когда я писал свою там, работу Я пришел к тому, что мы создаем Мы пытаемся влезть э, Представить себе, мы возомнили себя Богом И пытаемся слепить еще одного Адама В виде этого долбанного персонального компьютера, чтобы типа в надежде, чтобы через него что-то узнать. А на самом деле нам не нужны компьютер для того, чтобы что-то узнать. Мы и, так все, мы и так сами по себе офигенные био -компьютеры. Нам не надо создавать кого-то, мы, мы и так уже все творим одновременно, в, в, здесь и сейчас. То есть, мы в итоге создали с, это, то есть как бы компьютеры, сколько, что ты хочешь, да? Ты, ты как-то вот кучу. Я к тому, что коды нам не Информация нужны. Информации сейчас выдал. А к чему, для чего, объяснение чего-то или Повести, по пожалуйста, какого-то вопроса. Знаешь, как каническую, повесьте, пожалуйста, трубку. Я, ну, я весь просто трубку. поток сознания. Я, я да, я вешу. Я тебя поперло, что ты не знаешь, остановиться. Не, я к тому, что коды не нужны по факту. Код это, это скрытый переносный смысл. Это, есть, есть открытость, открытая это информация, есть сведения, данные, открытые. Ты слово код в каком контексте? Вообще, я его не хочу его Хочешь? А, тебе не нравится слово код? Да. А на что ты хочешь его заменить? Давай так, есть, есть термин, значит, есть информационные объекты, которые мы описываем этим термином и которыми употребляем